Всем здравствуйте! Очень рада приветствовать вас всех на нашем онлайн-семинаре. Сегодня наш онлайн-семинар также посвящен технике, которая направлена на укрепление здоровья. Сегодня мы с вами поговорим о уходе за ногами вообще с древних времен в китае считается что уход за ногами это очень важная составляющая всего здоровья организма Стопа, она напоминает корень который имеется у деревьев так же, как и у деревьев, да, истощаются корни, также же зачастую и у человека происходит постепенно ослабление состояния стоп. Поэтому с уверенностью мы можем всегда заявить, что стопа играет невероятно важную роль во всей системе здоровья человеческого организма. Не зря клиническими наблюдениями доказано, что ясность ума приходит именно во время ходьбы. А Считаю, что ясность мысли, легкость в голове и бодрость в ногах говорит о хорошем состоянии здоровья. Напротив же, если у человека наблюдается тяжесть в голове, отечность в ногах, дискомфорт при ходьбе, все это говорит об ухудшающемся состоянии здоровья. Поэтому в древние времена оздоровительные методики были в первую очередь направлены на уход за стопами. Вообще эксперты считают, что преимущества ухода за ногами ведут к улучшениям трех основных аспектов. Первое – это улучшение кровообращения. Улучшение кровообращения, то есть ступня находится в нижней области человеческого тела. Вредные вещества, такие как, например, кристаллы солей мочевой кислоты в крови, они откладываются в большей степени в области пальцев ног, образуя при этом состояние падания, что очень вредно в дальнейшем сказывается на здоровье. Поэтому массажная проработка способствует разложению вредных веществ, откладывающихся в области ступней. И это позволяет ускорить кровообращение и обмен веществ. А вторая основная особенность улучшения ⁇ это воздействие на рефлекторные зоны. А китайская традиционная медицина учит, что ступня является вторым сердцем человека. А все это потому, что на ступнях располагаются рефлекторные зоны всех внутренних органов человека. А массаж и проработка ступней способствуют как раз таки прохождению сигналов через рефлекторные зоны, что приводит к стимулированию головного мозга. И в дальнейшем это улучшает секрецию и кровообращение в организме. Помимо улучшения секреции и кровообращения в организме, также происходит и регуляция физиологической среды. Ну и третья основная особенность, как гласит китайская традиционная медицина, это улучшение проходимости энергетических меридианов. ,三音 ,三音 ,三音 啊, многие из вас знают прекрасно, что через область ног проходят шесть ножных энергетических меридианов. Три с янской стороны и три с инской стороны. Поэтому правильная проработка и уход за ногами позволяет стимулировать очищение меридианов и коллатеральных. А между прочим, многие из которых берут свое начало именно в области ног, что способствует улучшению обмена веществ совокупности все это позволяет достичь укрепления организма и устранения болезней, да, таких как э, проявление варикозного расширения вен, проявление опухания. 同样也感觉整个身体特别的轻盈。Мои партнеры не раз отзывались о том, что при проработке области ног, когда болят коленные суставы, имеется тяжесть ногах, после хорошего сеанса биоэнергорегуляции чувствуется большое облегчение и снижение состояния боли в ногах。那么接下来的话呢，我就给大家展示一下我们足部保养怎么去做。 Поэтому сегодня, дорогие друзья, я хочу вам продемонстрировать также технику, которая направлена на улучшение состояния ног. Итак, для начала мы с вами должны обязательно использовать энергетический бальзам и массажный гель. Я уверена, что очень многие партнеры любят энергетический бальзам. Почему в основном это происходит? Так как бывают некоторые места на нашем теле, которые вызывают состояние легких болей и дискомфорта. Как раз таки после нанесения энергетического бальзама, через короткий промежуток времени, данные боли начинают снисходить и уменьшаться. И здесь у многих сразу начинает возникать вопрос, вау, какая шикарная продукция, где можно же ее приобрести? Я вам скажу, дорогие друзья, что данную продукцию вы можете не приобретать. Вы можете получать ее в подарок, используя как раз таки возможности, которые предоставляет корпорация Фахов. 这样的话呢更加辩解于大家的一个选择喜欢养生的产品就选养生的喜欢按摩的选择按摩的喜欢内服的可以选择内服的 как раз таки совсем недавно корпорация Fahol запустила специальную платформу, которая называется Price Mall для обмена премиальных баллов на продукцию. Поэтому используя ее вы можете обменивать свои премиальные баллы на нужную вам продукцию, в частности на продукцию, которая необходима для проведения сеансов биоэнергорегуляции. Дорогие друзья, также косметика, для, а также продукция для косметического ухода находится в открытом доступе. Поэтому все это изобилие вы можете для себя, конечно же, приобретать. Очень удобно, когда есть большой выбор, есть возможность именно самостоятельно выбирать, что именно вам необходимо, что больше вам подходит и больше вам по душе. Та же э, продукция направлена на косметический уход, продукция направлена на э, улучшение состояния здоровья. Все это находится э, в свободном для вас доступе. А? Итак, дорогие друзья, после того, как мы нанесли уже э, массажный гель, смешав его с энергетическим бальзамом на область ног, мы а, надеваем уже массажные перчатки поверх только изоляционных перчатки. А, уважаемые гости и партнеры, пожалуйста, не забывайте, когда вы включаете пи перед тем, как выполнять сеанс, необходимо сначала проверить на себе, а, проходит ли... А, 好,那么我们在做的过程当中 我们自己先用手过一下我们的这个 посмотрите, как это делаю сейчас я перед тем, как приступать я для начала проверяю интенсивность на самой себе 好,在做的过程当中 我们也可以把我们的这个摇步器给到我们的顾客让他自行根据自己的承受压力调形他死 в процессе выполнения сеанса также не забывайте, что ваш гость может использовать путь для того, чтобы регулировать интенсивность по своим ощущениям. Итак, перед началом данной техники мы обязательно должны воздействовать на биологически активные точки. Мы должны их открыть. 呃, 医学的一个原理, Я напомню вам, что биоэнергомассажер как первого поколения, так и новый биоэнергомассажер третьего поколения, они 呃, изготовлены именно на 呃, основании знаний древней традиционной китайской медицины и современных высоких технологий которые, в первую очередь, конечно же, направлены на воздействие а, на биологически активные точки и на энергетические меридианы. Поэтому а, во время проработки а, мы должны обладать определенными знаниями для того, чтобы знать, а, как необходимо воздействовать на данные точки. Обратите внимание, что сейчас я воздействую на точки Имлин и точки Ямлин Чуань, которые также способствуют улучшению состояния коленных суставов. При болях, при ноющих состояниях они уменьшаются. <т Parse98 and 181> в России тем более очень часто наблюдается жаркая погода, поэтому когда холод по традиционной китайской медицине, да, то есть терминология, начинает проникать уже uh, в тела, а именно в суставы, это в дальнейшем уже приводит к возниканию различных заболеваний, таких как, например, ревматойная артрит. Итак, далее мы перемещаемся на следующие биологические точки. Это точка Бзу Сан -ли. Многие из вас, конечно же, сейчас могут подумать, как можно точечно определить, где располагаются данные точки. Но я призываю вас не переживать, потому что Международный бизнес колледж Фахос специально для вас разработал плакаты, на которых изображены все биологически активные точки и энергетические меридианы на русском языке. Поэтому они очень удобные для использования и вы также можете посмотреть и правильно определить, где располагаются необходимые точки. Обратите внимание, что данные плакаты располагаются уже в представительствах и филиалах ваших регионов. Поэтому вы можете легко обратиться к директорам филиалов и уже запросить данные плакаты также очень удобно что вся информация которая там изображена проиллюстрирована она вся состоит именно на русском языке данных точек Далее мы перемещаемся на следующие точки, которые в первую очередь направлены на снижение и удаление боли, которые... Обратите также, дорогие друзья, внимание, что гость использует пульт, который регулирует интенсивность, поэтому во время проведения сеанса вы всегда... Находитесь в контакте с гостем. Если же интенсивности недостаточно, вы, конечно же, можете попросить прибавить данную интенсивность по ощущениям. А далее, обратите внимание, мы перемещаемся на следующие точки, которая называются Тхай они направлены на а, улучшение и а, устранение боли в области стоп а, Также при онемении и а, вот в таком вот состоянии а, а, ноющем а, области стоп они начинают а, улучшаться мы сейчас с вами прорабатываем область голеностопа, да, то есть от лодыжки до колена, при этом воздействие оказывается на коленный сустав и воздействие оказывается на область стопы и ступни в частности, что позволяет устранить боли, устранить отеки и улучшить кровообращение в области ноги. Итак, следующий шаг это проработка уже задней области голени. Обратите внимание, что сейчас одной рукой я фиксированно держу за области пятки, а второй рукой я аккуратно прорабатываю как внутреннюю область ноги, так и заднюю область ноги в области икроножных мышц. А а, также обращаю сразу ваше внимание, что при выполнении данного шага интенсивность не должна быть высокой, так как данная область отличается своей чувствительностью. Также бывают случаи, когда нога не может вот таким вот образом приподниматься из-за ощущений боли. Как раз-таки данная техника позволяет данные боли снизить, и в дальнейшем уже намного легче нога может вот таким вот образом приподниматься. У многих людей наблюдается замедленное кровообращение в области ног и замедленный обмен веществ, что в дальнейшем, конечно же, приводит к скоплению токсинов. Мы говорим о том, что проработка... Вы сеансов биоэнергии регуляции позволяет uh, улучшить кровообращение, позволяет ускорить обмен веществ и uh, в дальнейшем уже освободить организм от излишних скопившихся токсинов. Процесс, uh, если же uh, ситуация uh, необходима, uh, то uh, данное действие мы можем выполнять чуть большее количество раз для того, чтобы ускорить обмен веществ. То есть это все позволит а, намного а, улучшить состояние ноги и намного облегчить состояние ног. А, далее, дорогие друзья, мы с вами также воздействуем на биологически активные точки в области пяток. А, здесь мы с вами оказываем воздействие на точки Тхайси и на точки Хуйнлунь. 针对于脚趾头, 疼痛, 脚后跟骨侧, 脚趾发麻, uh, данные точки оказывают воздействие на uh, костные ткани, на, uh, состояние области костей, uh, на состояние костей в области uh, ступней и также на улучшение состояния анемии. Здесь мы также можем обратиться к гостю для того, чтобы поднять интенсивность, для того, чтобы мы с вами могли выполнить фиксированную проработку. Да, на самом деле, сама процедура, она отличается, выделяется своими так скажем, ощущениями, так как воздействие оказывается на область ног по всей а, стопе, а, также а, по всей а, части ноги. Отклик очень легко доходит до области коленных суставов. Если же в области коленных суставов имеются проблемы, проблемы с миниском, проблемы с костными тканями и с оттеканиями в данной области, то данная процедура очень хорошо подойдет. Дорогие друзья, данные точки, еще раз вам напомню, что все очень подробно изображены на специально выпущенных плакатах, где на русском языке все подписано и нарисовано, проиллюстрирована каждая точка. Поэтому а, при а, приобретении биэнергомассажера, при его использовании, не забывайте, что а, данные плакаты вам дадут очень также большую пользу а, для а, качественного сеанса биэнергорегуляции. Я <говорит> Я уже говорила, что по китайской традиционной медицине считается, что стопа это второе сердце человека. Да, не зря, так как сейчас наше воздействие оказывается на большое количество рефлекторных зон, связанных именно с внутренними органами человеческого организма данное воздействие а, стимулирует а, данные рефлекторные зоны а, что в дальнейшем также а, производит отклик и а, стимулирование головного мозга поэтому а, после процедуры вы можете ощущать состояние облегчения, состояние легкости Далее мы с вами воздействуем на следующую точку, на точку Тайчхун. Обратите внимание, что сейчас гостья, которая делает процедуру, дошла до интенсивности в 43 единицы. Это говорит о том, что очень хорошо она ощущает данную процедуру и получает большое удовольствие от нее. Обратите внимание, что вот такие прекрасные красивые ноги принадлежат именно нашей очаровательной учительнице, нашему специалисту бизнес-колледжа Вахо, мисс Ван Фан. В ближайшее время несколько этих месяцев прошли в большом объеме работы, поэтому Мисс Ванфан также попросилась на данный онлайн-семинар для того, чтобы именно на ней продемонстрировали эти техники, так как после процедуры, конечно же, ощущается большое облегчение. А далее, дорогие друзья, после проработки а, биологически активных точек мы переходим к следующему шагу. Это сгибание пальцев ноги. То есть мы оказываем здесь внешнее давление. Mm -hmm. Обратите внимание, что данный шаг очень тесно взаимосвязан со всеми ножными меридианами, как с инской, так и с янской стороны, так как многие из них как раз-таки берут свое начало в области пальцев ног, поэтому воздействие на пальцы ног позволяет снять блокировки и открыть данные меридианы. Сейчас наблюдая э, за данной техникой, могли, наверное, задаться вопросом, почему движения у нас сначала идут вниз, э, сгибания пальцев, а потом сейчас идут наверх. Потому что у у многих людей а, наблюдаются такие состояния, когда а, возникают боли а, в области пальцев ног, а именно а, более костных суставов. Поэтому проработка обязательно должна производиться как с внешней стороны, так и а, вниз, выгибая пальцы, также и в другую обратную сторону наверх. Следующий шаг – это расслабление нижней области ног, которая также направлена на снижение а, анемии, на снижение оттекания ног и на а, улучшение при состоянии боли. А, наша мисс Ванфан сейчас… А, находится в невероятном блаженстве. А не想做, а, улыбка а не сходит а с лица. где а очень а нравится а а а данная а процедура. И а, завершающее действие это выведение а, токсинов. Как раз-таки вот таким вот действием. Если вы производите данную процедуру, то ваш гость очень скоро почувствует, что при завершении данной процедуры снижаются как и состояние усталости ног, а также состояние анемии и наступает общее облегчение. Конечно же, после окончания процедуры в обязательном порядке необходимо нанести энергетический бальзам. Хорошенечко мы растираем энергетический бальзам в область коленных суставов также воздействуя здесь на точку вэйджу не забывайте для того чтобы улучшить общее состояние в области коленных суставов если на то имеются проблемы После энергетического бальзама, после сеанса биэнергорегуляции необходимо также нанести и пищевую пленку.